Всем привет, вы на канале Сочи ЮДВ, меня зовут Александр, это наш партнер и представитель застройщика Михаил. Добрый день. Сегодня с Мишей мы презентуем вам коттеджный поселок. Миш, где мы находимся? Мы находимся в Дагомысе, это, на нашем коттеджном поселке КП Уюту Реки. Я потом расскажу, почему мы именно его так назвали. Хорошо. Начали мы нашу, так сказать, презентацию коттеджного поселка одной группы. Здесь... Прям с КПП, здесь вот полноценный коттеджный поселок на самом деле. Вот многие дома называют коттеджный поселок, приезжаешь, приезжаешь, три домика всего лишь стоит, как бы все, здесь на самом деле коттеджный поселок. Здесь у нас будет въездная группа, закрытая территория, общая территория полтора гектара. На этой земле у нас есть 22 дома типовых, по 200 квадратных метров. Под каждым домом в собственность 4,5 сотки земли. Четыре с половиной сотки. Здесь у нас получается охрана за наш порог. Никто без пропуска не пропадет, не зайдет, если это будет не собственником дома. Так. Одностороннее круговое движение. Мы здесь заехали, отсюда выехали. По левую сторону у нас высокий забор. В будущем эти туи вырастут и полностью перекроют все. По правую сторону уже стоят наши дома. Здесь мы уже на, так сказать, предфинишной. Основная масса домов уже стоит. Заканчиваем фасадные работы, облагороживание территории. Сейчас мы, Александр, с вами зайдем на дом, который полностью сдан. Максимально готовый, да, уже получается? Да. У всех будет забор металлический, въездная группа, ролл -ставник здесь ты пульт нажал, они у тебя раз, открылись, Все получается, да? И твоя личная закрытая территория. Здесь у нас брусчатка, как правило, тут будет стоять машина. Смело можно поставить две машины друг за другом, или вот здесь две машины рядом друг с другом. Ну, в принципе, да, территория позволяет. Здесь можно, в принципе, и гости к тебе приедут. Тоже можешь заехать на территорию, поставить без проблем. Пройдемся по территории. Вокруг дома. Здесь тоже всевежий пассаженный газон у нас. Слушай, вы что, дизайнера отдельно нанимали, что ли, чтобы он вам вот так красиво все сделал? Ну, у нас уже большой опыт, есть свои видения на все это. По Наши коммуникациям ЛОС, да, получается? О, Лос. У каждого дома, собственно, на территории. Так что ага. каждый будет следить за своим, так сказать, добром самостоятельно. Территория на самом деле большая. Можно хоть в том углу бассейн поставить, хоть в этом. Либо здесь бассейн, там баньку, то есть на ваше усмотрение, как хотите, так и обустраиваете. Даже мангал есть, да, можно вот здесь Уже шашлычки начать. пожарить. Уже начать пробовать вообще, как это все будет выглядеть. А, здесь у нас вот тоже, если... Люди хотят бассейн видеть на передней части двора, то пожалуйста, достаточно много места, убираем гамак, устанавливаем бассейн, делаем мангальную зону, прощаемся с Буддой. Слушай, да, я заметил, что у вас здесь Будда такой, типа в тайском стиле. У каждого дома будет такой интерьер, вот тротанговая мебель, она будет в каждом доме или каждый И один? Это мы просто поставили, чтобы было понимание, как вообще э, будет жизнь кипеть. И то я больше чем уверен, то, что много чего здесь еще не хватает. Но угу. уже создает атмосферу уютного дома, в котором хочется жить. Здесь у нас достаточно широкий коридор, почти так. в 2 метра, в ширину, высокие потолки. 3,40, мы... да, Миш? Все, верно. Заходим в дом, по правую сторону у нас гардеробная во всю стену. Так. Удобно? Вполне, да. Зашли с левой стороны, у нас сразу санузел. Ну, достаточно большой санузел, есть окно. Есть окно. Идем дальше. Тех помещения. кладовая под лестницей. Там у нас получается электричество, да, я да? вот вижу? Ага. Тут у нас гостевая комната или гостиная. А если снести перегородку и сделать совместную, то у нас будет большая кухня-гостиная. Да, можно в принципе не сносить, оставить а так, ее ну, оборудовать, там красиво э, сделать, дизайнерский ремонт. И раздельная кухня-гостиная. Раздельная кухня-гостиная, да, совершенно. людей. У нас площадь застройки первого этажа 100 квадратных метров. На 100 квадратных можно разместить очень много чего полезного. Шикарно, слушай, шикарно, да. Здесь даже где-нибудь можно такой камин сделать, да, инсталляцию камина красивую. Спокойно. Дом позволяет себе еще одна комната. Еще одну комнату на первом этаже, представляете? Многие хотят себе спальню комнату непосредственно на первом этаже, достаточно большую, просторную. Здесь посмотреть как много места. Окно. Слушай, у вас окна просто замечательные. Здесь даже можно в окно выходить на улицу. Вот, пожалуйста. Ну здорово, классно, слушай. для тех, у кого с Фантазией проблема Слушай, его... а планировка, она везде? Вот именно такая? Или есть свободные везде планировки? Все свободные, очень мало клиентов, которые могут визуализировать себе эти планировки, мы для этого это сделали А, вы... а все, я сделали. понял, да. то есть это единственный дом, где вы сделали да. уже планировки? Сейчас мы, это только на этом этаже Пойдем на второй этаж, и ты поймешь, что везде у нас лень... аккуратные, да, удобные ступеньки вот, вот он. ну да да О, то 5 есть 5 вот 3. так было на первом этаже здорово здесь мы опять же упираемся в наши большие цветовые точки огромное количество окон давай посчитаем: раз два три четыре, пять, шесть. Шесть световых точек света вполне себе достаточно это в том случае у нас пасмурно да? Пасмурно, да. Сегодня, к сожалению, пасмурно, но тем не менее с Мишей, мы, с Мишей мы сегодня выбрались. И несмотря на дождь, снимаем для вас контент. Поэтому поставьте, пожалуйста, для нас лайки. Дома расположены таким образом, то, что вот соседство не мешает. Окна мы взяли хорошие. Посмотри! Не видно, угу. что сейчас происходит в доме. Ну да, Чернода. кстати, да, да. А когда мы в доме светло, напыление очень хорошее. Ну только если свет будет там гореть, тогда ну. будет видно. Но там, в принципе, шторы, занавески и так далее. Балкон дов довольно-таки большой, да, я смотрю, он почти по всему периметру. Вот отсюда начинается. И вот мы пошли сюда. Вот такой у вас здоровый балкон. Здесь у нас... Входная группа, откуда заезжают машины. та -дам! Это у нас не единственный балкон. Ну да, балкона здесь два, да, получается? Да. Один вот этот здоровый, почти на пол дома. И вот, пожалуйста, еще один дополнительно. В отдельно в комнате есть еще свой балкон. И он тоже довольно-таки немаленький. Здесь тоже будет газончик, все красиво. Все, все ухожено. Все коммуникации в данном поселке проходят под землей. Это тоже классно, это новый уровень. Это э, никаких столбов, никаких, так сказать, проводов, что многих наших покупателей уже смущает. Ну да, бывает, что столбы, куча проводов как-то все-таки вид портит. Здесь на самом деле все красиво. Пойдем. Я покажу все прелести самого поселка. По дому вроде бы уже все. Ну, в принципе, да, все. Давай по цене, наверное, сразу скажем, что почем. Сколько Здесь за такой дом? Минимальная стоимость данного дома 35. Здесь цены, цены варьируют от расположения дома. От расположения дома, а площадь, она у всех одинаковая? Все одинаковые. Все одинаковые. Разница от 35 миллионов. От 35, Слушай, да. ну это здорово, за 35 миллионов такой дом какая площадь? 200 квадратов. 200 квадратов. Закрытый коттеджный поселок, охраняемая территория. Если для вас безопасность важна, это то, что вам нужно. Таких вариантов в городе Сочи всего лишь пять. Здорово, слушай. Так, ну сейчас ты, наверное, нам покажешь, почему вы назвали поселок именно так, да? Так, Так, газонокосилка в подарок или нет? Принципиально. <с1> <с2> <с2> да. <с2> а <тогда подарок>. <с2> <с2> Прикольное такое оформление. Вам даже закупать ничего не нужно. Вот они такие собачки. Здесь собачки. Ты, ты обратил внимание? Даже кактус. Смотрите, здесь даже кактусы они посадили. На улице. Зим... На зимой, улице. зимой, зимой, в конце января. <с2> <с2> вот эти туи мы сажали в сентябре. Они были вот такого роста. А, то есть они подросли уже, они да, подросли. у вас прижились? Да. Вот такие домики все в едином стиле. Ну, красиво, качественные дома. Видно, что качественно сделанные. Вот ты много домов, знаешь, в городе Сочи таких проектов как -то? много вообще. -то. Слушай, 35 миллионов, да? Да. 35 миллионов. Я видел, за 33 миллиона такой убогий дом. Вот просто жесть. Я не буду называть, как называется этот дом. Там тоже якобы коттеджный поселок. Стоит 6 домиков на склоне. И хотят они за него 33 миллиона. Качество просто ужасное. С этим не сравниться. Если тот 33 стоит, то этот, наверное, бы стоил тогда 70. Просто для сравнения. Предлагаешь цену поднять? Не-не-не. Когда все это дело завершается, когда планируете закончить? Летом. Летом этого года. Да? Успеете? Мы ввефи строим полтора года. Как полтора года? Может? Слушай, ну нормальные темпы. Для такого количества домов за полтора года построить. Ну, достойно, да, ну, молодцы. Ну, посмотри, что здесь осталось строить. Немножко беседки. И вот здесь, кстати, на возвышенности еще три дома будет стоять, которые мы еще не поставили. Их мы тоже... Такие же, да? Да, такие же. Их мы тоже поставили в резерв, будем продавать в конечном итоге. Вот, это именно непосредственно то, когда хотят что-нибудь в коттеджный, коттеджный поселок, поселок да. когда хотят идеально ровная поверхность, Хорошее соседство, у нас развивающийся микрорайон. Посмотри, если по... здесь уже все застроено, здесь рядом с нами строятся а, танхаусы, а, дальше у нас свободные земельные участки, которые уже куплены нашими партнерами и размежованы под коттеджную застройку. Угу. Непосредственно эта сторона, сторона развития Дагомыцы, это небольшое будущее. Если брать сегодня, то через пять лет здесь будет а, хорошее соседство, Дорого-богато, скажем так, да? Все именно так. И если в будущем здесь взять все под одну большую управляющую территорию, с большой просто набережной, тут набережная по факту позволяет себе протяженность почти 2 километра сделать. Mm, ты имеешь в виду yeah. прямо сделать набережную, чтобы можно было по ней ходить, да? Ну я про далекую будущее. А наше ближайшее будущее уже фихуа рассажено. Вот видишь, если посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, почти десять кустов фихуй, или фехуа. Фейхуа они тут понасажали. Да, уже. Не, ну здорово, здорово. Слушай, вы здесь, получается, облагораживаете территорию, сделаете беседочки, да, поставите. Мангал будет здесь? Или мангал у каждого дома свой? Честно, здесь уже, наверное, все будет, когда заработает управляющая компания. Ну, в принципе, да, не принципиально важно, главное, что вы здесь. Все зависит от соседей, ты знаешь, ты за собой убираешь. Я убираю, да. А я есть да. люди, которые не убирают. Но я думаю, в этом коттедж, коттеджном поселке это не тот случай. Я, я тоже думаю, что думаю люди убирать, да. с доходностью хорошей, которые позволяют себе купить дома 35 миллионов рублей, они знают, что такое чистота, Да, да. и они будут уважать себя и окружающих. Так что, если хотите быть одним целым с нашей большой семьей, то добро пожаловать. Осталось всего лишь 6 вариантов. Слушай, классно, нету шума какого-то, здесь вот только шум от реки идет, да, такой приятный, и плюс зелено. Вот сейчас у нас зима, когда здесь будет лето, все зелено будет настолько красиво, и когда территорию сделают, каждый домик здесь сделают, газончик постелить будет просто классно, будет идеально. Я бы хотел в таком коттеджном поселке жить, вот честно тебе скажу. Ну вот здесь, видишь, раз-два дома без фасада у нас доделываем. Ну тут, в принципе, осталось-то совсем ничего. И самое простое, это просто облагородить территорию. Ну да, постелить газончик, в принципе, вы здесь уже все выровняли, то, что можно было выровнять, да? Я думаю, явно вы, когда сюда заезжали, здесь не такой ровный участок был. Вы ну, руку точно приложили. Да. Вот уже здесь у нас получается, если посмотреть все оборудование, газовое тоже все будет протягиваться, трубы есть. А, сейчас покажу другие коммуникации которые у нас подведены вот этот вот дом сейчас можно тоже рассмотреть он тоже у нас в продаже он единственный кстати дом который остался во второй линейке в продаже если вот эти все у нас что право, что слева все дома уже распроданы сейчас мы можем вот его рассмотреть у него получаются видовые характеристики на лес с одной стороны, из балкона открываются хорошие, хорошие видовые просторные на тоже горы. Ну, в принципе, да, хороший. Я не сказал, что у какого-то дома здесь ужасные видовые характеристики. У каждого дома хороший вид у они, каждого прям дома хороший вид за счет того что здесь хорошее соседство соседство они вот сами же эти же дома они смотрят друг на друга по факту и мы так сказать находимся в окружении гор да, да. которые в будущем станут зелеными вид сильно не меняется преимущество видовое только у первой береговой линии который ну, на, реку на... Да? Да, на реку на реку и, на реку, и да. прямой вид прям на лес здесь очень хорошо то что все ровно спокойно даже для пожилых людей очень классно, удобно. Здесь ближайший магазин у нас 500 метров, по идеальной ровной. Обстановка здесь, школа. Здесь автобус ходит, да? Да, школьный автобус здорово. здесь забирает детей, уводит в 76-ю гимназию. Помимо всего этого, здесь сельскую школу начинают строить. Район очень сильно развивается. Ну что ж, давай вот так, наверное, повернемся давай. и будем прощаться уже. В принципе, все показали. Сколько домов здесь осталось в продаже? У нас сейчас здесь два дома мы продаем, 4 в резерве. В общем, шесть. Дороже будете продавать а уже. Все это будет уже непосредственно обсуждаться. Знаешь, как мы говорим, если есть человек с конкретным желанием приобрести, то добро пожаловать нам в офис. Мы сядем за стол переговоров и найдем точки соприкосновения, Саша. Понял тебя. В общем, на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите нам их в комментариях. Звоните, телефон на экране. С радостью на все вопросы вам ответим. Ну, будем прощаться. Всем пока-пока. Всего доброго, до свидания.